Короче, тут не вредите случайно попалась новость о дистрибутиве, который называется Commander. Ну или Commander Linux. Мне просто захотелось глянуть, что это вообще такое. Ведь дистрибутив на полном серьезе рекламируют так называемыми красивыми обоями. Мне сначала показалось, что это просто первоапрельская шутка, но нет. Поэтому давайте просто глянем, что это за Commander такой. Окей, в бой же Я взял... Пушку-игрушку! Как написано на их некрасивом официальном сайте, командор Linux нацелен на то, чтобы вернуть красочные иконки и красивые фоны рабочего стола на ПК и ноутбуке, быть очень простым в использовании для людей, перешедших с Windows, и предоставить лучшие приложения с открытым исходным кодом. Этот дистрибутив вышел совсем недавно, в этом году. Да, это вышло в 2023 Не понял юмора! Понятное дело, что серьезно к этой поделке никто относиться не станет. Вы только посмотрите, как она выглядит. Это какая-то кривая смесь между Windows и оболочкой. Сейчас узнаю. Написано, что тут используется оболочка XFCE. Поэтому тут у нас очень сильно изнасилованная крыса. Тут используется тема, которая очень похожа на седьмую Windows. Даже некоторые иконки из Windows 7 сперли. Кстати, этот дистрибутив основан на Debian. Мне вообще кажется, что этот дистрибутив кто-то создал, чтобы поиздеваться над своими знакомыми, установить им такое. И пусть сидят и думают, что произошло с их седьмой виндой, что это ее так перекорежило. Тут, например, LibreOffice очень даже напоминает старые версии Microsoft Office. Некоторые приложения, и правда, выглядят почти как в старых версиях Windows, только более криво. Таблин тут даже в терминале в начале диск C отображается, прям как Windows. Если рассматривать этот дистрибутив как альтернативу Windows 7, которая больше не поддерживается, то понятное дело – нет, эта система не годится для такого. Из-за того, что оболочка слишком сильно кастомизирована, многие приложения сломаны, а это очень сильно испортит опыт использования. Лучше уж обратить внимание на Linux Mint. Этот дистрибутив хоть и не идеальный и требует доработок, особенно в дизайне, но зато он хорошо работает на старом оборудовании. И вот, например, у меня на очень старом ноуте установлен именно Linux Mint. Я, конечно, его не воспринимаю как систему для основного компьютера, а как что-то легковесное. Как для основной системы, конечно же, подходит лучше оболочка Gnome или Plasma. В целом, Commander позорит Linux-сообщество. Вместо того, чтобы пытаться опередить другие дистрибутивы, стать лучше других и развивать Linux на десктопе, вышла очередная какая-то дерьмосборка. Окей, я понимаю, что автор операционной системы Commander Linux хотел создать дистрибутив для тех людей, которые приходят с Windows. Но будем смотреть на это адекватно, любого адекватного человека оттолкнет такой вот монстр Франкенштейна. What the fuck is this piece of shit? Оно пытается быть похожим на Windows, но это не Windows, а какая-то пародия. Если уж кому-то и хочется сделать что-то наподобие винды, то пусть берут пример с Zorin OS. Этот дистрибутив имеет некоторые бесячие моменты, поэтому есть возможность сделать что-то получше. Можно взять расширение для оболочки Гном, которые сделали разрабы Зорина, чтобы получить рабочий стол, напоминающий Windows. За основу можно взять дистрибутив наподобие Федора Сильверблю, Микро Ос или Endless OS. Эти дистрибутивы имеют атомную систему обновлений, ну или атомарную, это по-разному называют. Вдаваться в подробности атомных дистрибутивов не хочу. Они просто более стабильны и после очередного обновления у вас не сломается система и не будет показываться черный экран с какими-то буквами. Передаю привет Ubuntu. This, this, this. Okay. Ну и понятное дело, что такой дистрибутив должен использовать только flatpak приложения. Короче, моя мысль была в том, что этот командер Linux просто позорит Linux сообщество. Если бы каждый дистрибутив пытался бы стать лучше всех остальных, то уже давно бы не было бы такого позорного состояния среди дистрибутивов Linux, как это сейчас. Все же мне хочется, чтобы появлялись дистрибутивы наподобие Vanilla OS, где делается упор на простоту и доступность для людей, которые плохо разбираются в компьютерах. Кстати, этот дистрибутив тоже имеет атомную систему обновлений. А теперь переходим к титрам. Время идет, а у меня стабильно все так же один человек в титрах. Скоро из этого можно будет сделать мем. А первоапрельский видос у меня побил рекорд по количеству просмотров. Больше 25 тысяч. Аж стыдно стало, что кто-то на это повелся. Ну все, до новых встреч, пока!